Почему я пришел в ну, партнер? Но на самом деле меня реально в жизни, вот тогда еще в детстве это игра цыпанула. Мы проиграли в нее, но реально практически неделю, только отвлекаясь на поезд и на, как это сказать, ну, просьбы пожелания родителей, типа там убраться, еще что-нибудь. Потом, когда я увидел первую игру Тиосаки, мне из Америки знакомая привозила. Это было больше похоже на урок английского языка, поэтому она как-то мало цепанула. А когда я уже играл в русскоязычную игру, то есть опять же я запал на нее, мы трое суток играли в Крыму, все. И потом, как только я в нее поиграл, я понял, насколько реально она взрывает мозг. Я там с еще одним человеком мы запартнерились, мы буквально там за пару дней сочинили тренинг который назывался "Основы Управления Финансовым Потоком, и туда впихнули вот эту то есть У нас было 2 часа ну, информационно-телесных техник и 4 часа ерунда. 6 часов я взял коробки и поехал сначала по Украине, потом по СНГ, потом по всему миру. Ну, по миру потом поехал уже не я, а мои как бы, воспитанники. То есть там и в Литву, и в Германию игру возили, и в Польшу игру возили, и в Болгарию, ну в общем, то есть в Америку не возили, потому что Америка была застолблена Киосаки. И в 2008 году я понял, что мало людям просто показать игру. Многие после того, как поиграл в игру, останавливаются на том, что, ну это игра. В жизни все по-другому. Так же, как когда Некоторые, возможно, сталкивались, читают книги Киосаки, говорят, а это у них в Америке, у нас это невозможно. Также люди, поиграв в игру один раз, говорят, да, это играет, это в жизни такое не бывает. И я понял, что как бы, должен быть второй шаг. После игры людям надо дать возможность попробовать поиграть реальными деньгами. И в 2008 году я создал клуб, ну, ну, скажем так, был инициатором, создателем и одно время э, управляющим клуба совместного инвестирования. Стартовал он в Харькове, вместе с этим клубом мы э, построили купили здание двухэтажное на четыре квартиры, перестроили Помните, его все двухэтажное, расширили стены, да. то есть сделали Нет. офигенный офисный центр. Кроме этого, был запущен проект торговой, был запущен проект по земле, ну и еще много всяких разных проектов, перечислять всех долго много, э, но если у нас будет время, я потом порассказываю истории людей, которые поучаствовали в этих, в этих проектах и что с ними произошло потом. Ну то есть, чего они добились на сегодняшний момент. И самый важный момент, который я сейчас хочу до вас донести... И он не столько важен для меня, сколько важен для вас. То есть если вы уже игру попробовали и знаете, как она влияет на людей, то чем больше людей пройдут через вас как тренера игры, который поменяет им сознание, тем более успешными вы будете. Потому что Киосаки об этом не сказал нигде. Ну, то есть у него этого практически нет. Он там в книге, в которой в Совете Богатого Папы по инвестированию, он там вспоминает тему команды, что у вас должна быть сформирована команда. но ну, это типа наемники, которые будут выполнять какие-то ваши задания. А о том, что должна быть команда людей, которые такие же, как ты, он об этом нигде не говорит. И даже вот одна из последних его книг, там, где он запартнерился с Трампом, как бы, в принципе, сама книга показывает о том, что нужно партнериться с успешными людьми. Да? Но в книге об этом нет ни слова. То есть, книга написана для тех, кто умеет слышать то, что не написано. А все остальное там бла, бла бла бла бла бла бла бла бла А сам факт, вот книга, и на ней две фотографии. Все, можно не читать. Главный секрет успеха на обложке. Дружись с президентом Америки. А? Дружи с президентом Америки. Ну тогда он еще не был президентом. А -а -а. Это было, а -а -а. эта книжка а -а -а. вышла, по-моему, 2009-2010 год. Я тогда в офис в Харькове снимал и покупал. Она у меня в офисе на стрелы лежала. Я ее читал в Харькове. Ну, когда она вышла? Может она вышла чуть раньше? Ну, в смысле, на русском. Или... К нам она дошла